Привет, друзья! В этом уроке мы рассмотрим функцию смешивания цветов, расположенную на панели редактирования. Тем, кто знаком с векторными редакторами, эта функция наполнит градиентное заполнение. Функция смешивания цветов применяется для создания плавного перетекания одного цвета в другой, то есть всего два цвета. Она становится активной при выборе объектов, созданных с помощью инструментов «Замкнутый объект», «Закрытое рисование от руки», «Блок», «Эллипс» и «Прямоугольник», к которым применено стежковое шаговое заполнение. А при работе с инструментом «Блок» можно также использовать стежковое сатиновое заполнение. Вы можете выбрать как один объект, так и несколько. При выборе нескольких объектов, каждому объекту будет применена функция смешивания цветов. Если при выборе объекта или объектов функция не активна, значит выбран объект, не подходящий для этой функции. Например, «Открытый объект» или «Текст». С помощью инструмента закрытый объект создайте произвольный объект извините за тавтологию, и задайте ему шаговое заполнение. Выделите его на панели редактирования и кликните функцию смешивания цветов. Откроется окно с настройками, с которыми мы сейчас и разберемся. Профили определяют направление градиента. Собственно, на пиктограмме отображается то, что получится в реальности. При выборе профиля 1 у нижнего заливка будет слева направо перетекать от более плотной к менее плотной. Соответственно, у верхнего наоборот. При выборе профиля 2 объекты поменяются. Профиль 3 и 4 заливка ложится по параболе. По краям будет более плотно, а в центре разряжена и наоборот. Попробуйте различные варианты, чтобы понять, как это выглядит. Помимо направления градиента, вы можете выбрать, какие цвета будут применены к объектам. Количество цветов ограничено, но никто вам не мешает затем впоследствии выбрать свою цветовую гамму. Параметр «Максимальный интервал» позволяет указать, какая минимальная плотность будет у верхнего и нижнего объектов. В целом, формирование градиента зависит от изначально заданной плотности объекта и максимального интервала. К примеру, объект имеет плотность 1 мм. При формировании градиента вы указали, что максимальный интервал равен 4 мм. Следовательно, смена плотности у объектов будет проходить в диапазоне от 1 до 4 мм. Как уже говорилось ранее, функция формирует градиент из двух цветов. Но впоследствии вы можете разгруппировать объекты, выделить один из них, например верхний, и еще раз применить функцию смешивания цветов. Создавая подобные трех 4 градиенты, следите за плотностью. Если говорить о нюансах, то при работе с этой функцией следует избегать внутренних прострочек, уменьшать плотность и отключать нижний слой, поскольку все это мешает, на мой взгляд, качественному отображению градиента. Функция смешивания цветов хорошо видна при работе с неплотными стежковыми заливками. Как видите, функция проста в понимании, настроек не так уж много, и вы с легкостью ее освоите. Всем хорошего дня и удачной вышивки!